Летом у нас воруют цветы, зимой нам ломают лавочки, детские комплексы, освещение. Наверное, это все сделали красоту для бомжов, для пьяниц. Главная цель вандалов – это повредить городское имущество, которое с заботой и любовью устанавливается в городе. Есть название в уголовном кодексе – «Хулиганский мотив» – «беспричинно» либо «по малозначительному поводу». Как правило, они не могут потом объяснить. Почему это вдруг? Ну и нарисовано, конечно, везде. Вот, посмотрите, вот на каждом нарисовано и примерно одно и то же. Ведь значит, один хулиганил все. Видите? Вот? У нас э, историки, археологи находят э, вандализм в самые древние времена. То есть надписи здесь был некий прота прото -про Вася. Они встречаются очень часто. Вот э, тут, к сожалению, вопрос всегда именно в социальном контроле. Согласно теории социального контроля, человек меняет свое поведение, когда понимает и чувствует, что за ним наблюдают. Добавим к этому страх наказания, возмездия за правонарушение, и вот, казалось бы, тяга вандалов оставить свой след должна уменьшиться. Но, увы, так в Севастополе не работает. Пока. На фоне активного благоустройства скверов и парков битва с новенькими лавочками, урнами и фонарями выглядит как патология. Безусловно, ничего нормального в этом и быть не может. Повреждать, разрушать, осквернять – деструктивное поведение человека, объяснить которое он и сам порой не в силах. Вандалы, которые скамейки поломали, там, Урну утопили, еще там всякие такие -то вещи. Тоже, опять же, когда с ними беседуешь, не могут объяснить. И, должен сказать, еще один момент такой интересный. Именно применительно к вандализму совсем не обязательно это дети из неблагополучных семей. Вот совсем не обязательно. Вот в том числе, вот по тому Балаклавскому случаю, там были ну, вполне себе благополучных. Понятно, что заводилы были, так сказать, но ну, немножко, так скажем, другого поведения. Но ну, находящиеся рядом с ними мальчики и девочки решили не отставать. Ну как же так я там отобьюсь от коллектива? Дай-ка я сейчас тоже что-нибудь такое. Совершу Самые исключительные случаи у нас происходит в Парке Победы. Периодически неустановленные лица повреждают не только парковые светильники, ведь вандалов даже не останавливает риск получения серьезных электротравм. Еще до передачи объектов наружного освещения нашему учреждению на территории были установлены светительные элементы в многозонах для подсветки зеленых насаждений. И вот в большом количестве они были похищены. А в декабре 2020 года на территории Парка Победы нами было установлено объемно-пространственные конструкции дельфины. И в результате противоправных действий третьих лиц данная конструкция подвергалась постоянному вандализму и хулиганским действиям. Ломался каркас, гирлянды, иллюминация, электромонтажное оборудование. Нашими специалистами оперативно устранялись все неисправности, но желания вандалов нанести ущерб данной конструкции не прекращались. И мы были вынуждены принять решение полностью демонтировать данную конструкцию с территории Парка Победы. В этом случае вандалы победили, оставшись безнаказанными. Система противодействия вандализму должна работать так. Ты должен понимать, что твои попытки что-то сделать тебе обойдутся очень дорого. Это уже такая экономика. Экономика преступления, она как бы состоит в том, что твои Некие прибыли от того, что ты там себя почувствуешь таким королем улицы, они будут существенно ниже возможных убытков, которые ты понесешь в результате того, что тебя с большой вероятностью выловят и накажут или накажут родителей. Вот, в общем, такая обычная логическая система, она работает. Из серьезных, да, 22 были серьезных таких нарушения, которые э, мы и тяжело было восстанавливать, допустим, да, то же самое поджог сантехнического оборудования на сквере 60-летия СССР. Все эти нарушения были устранены, то есть мы не э, ждем там, пока пройдет разбирательство и все остальная история. Но опять же, хороший пример, это Таврическая лестница, да, где были люди оштрафованы. В 2022 году в МВД России городу Севастополю зарегистрировано пять преступлений, предусмотренных статьей 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм».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 Работает. Суть э, этой теории и практики заключается в том, что нельзя допускать малейших даже каких-то вот, вот случаев. То есть кто-то нарисовал какую-то маленькую вещь, значит нужно обязательно ее ну, убирать. Да, то есть все вещи должны, то есть нельзя запускать процесс, потому что запу запущение оно вводит все больше и больше. Количество людей, которые будут вандализмом. Понимаете, люди делятся на три категории, условно говоря. Самые немногочисленные – это те хронические вандалы и те, кто не вандалит ни при каких обстоятельствах. Mm -hmm. К сожалению, большая часть населения – это те, которые ведут себя стратегически. Что это означает? В зависимости от того, как действуют другие люди. Если он видит переполненную мусорку, значит, он бросит. Если он увидит лежащую бумажку, он бросит к этой бумажке. Ну, это такой факт жизни, он не зависит ни от государства, ни от уровня, скажем так, культуры и воспитания. Поверьте, в Скандинавии то же самое произойдет, если так будет на улице. Вот важно не допускать эту ситуацию. Когда все в парках, например, сталкивались, что нас постоянно писали на всяких стендах. И постоянно там воровали какой-то там домик там, и так далее. Каждый раз нужно было восстанавливать за счет своих денег. По-другому, увы, нет. То есть только труд, только восстановление. Ну, конечно, можно сопровождать эти усилия общественной компании, и нужно. Нужно говорить о том, как это плохо и так далее, но если просто об этом говорить, это дело не поможет. Разбиваются плафоны и э, повреждается электрическое оборудование. Самая важная самая серьезная проблема, которая возникает, это то, что мы не можем установить причастных лиц к повреждению данных объектов. Общий ущерб, который нанесен нашему учреждению в 2022 году в результате всех вандальных действий, составляет порядка 3,8 миллиона рублей. В текущем году при попытке вырвать осветительные приборы было повреждено осветительное оборудование на пешеходной дорожке вдоль школы номер с по проспекту Победы. Неустановленные лица пытались украсть новые парковые светильники, которые были установлены в землю. Но учитывая тот факт, что на данной территории мы уже используем антивандальные парковые светильники, повредить их не удалось, но вандалы повредили крепление к закладным деталям фундамента и кабельные линии, которые находятся под землей. Поэтому на сегодняшний момент Габугурсет уделяет особое внимание выбору такого оборудования, которое устанавливается в местах общего пользования и в парках, потому что именно они являются особо привлекательным для вандалов, в связи с тем, что они имеют какие-то красивые конструктивные особенности и архитектурную привлекательность. Вот такая извращенная тяга к прекрасному и изящному. У нас все оборудование э, устанавливается антивандальное. Ну, понятно, что если да, если, там люди нацелены на разрушение, да, то, соответственно, они это доведут до конца. Препятствием у них на пути могут быть не только камеры видеонаблюдения, не всегда почему-то отпугивающие, но и активная позиция горожан, которые не пройдут мимо. Большой, на самом деле, уровень отчуждения. То есть есть мое... А есть некая городской. общественная. И даже вот просто, то есть, если я вынес, типа, какую-то старую кровать на лестничную площадку, значит, считается, что я ее выбросил, или старую дверь. А то, что она при этом стала теперь частью общественного пространства, это уже никого не волнует. Но это уже тоже в каком-то смысле, чтобы этот механизм закрутить, нам нужно реализовывать как можно больше механизма так называемого сопричастного проектирования. То есть, когда люди будут принимать активное участие в создании проектов и реализации их, то тогда вот это отчуждение будет таять. За созданием сквера в Любимовке, например, общественность наблюдала пристально. Сделали красиво, вложили много денег московских, 80 миллионов, это большие деньги. Конечно, по проекту здесь не все было сделано, как мы видели на картинках и как обсуждали. Кстати, наш экспертный совет был создан, Непосредственно, когда началась работа по обсуждению проекта, мы очень следили за этим. Когда мы увидели уже окончание работы, когда увидели эту красоту, которую создали люди, и теперь за этой красотой, конечно, нужно ухаживать. Но на этом этапе проблемы и возникли. Вопрос передачи на баланс завис виз муниципалитету, доверили саночистку и озеленение. Ну, получается, что передали ведомости, а бюджет не передали. Все-таки наши дети, наше подрастающее поколение, которые не научены беречь все, что вокруг них происходит. И здесь мы увидели вот на той стороне две скамейки, разобранные, разбитые. И вот с этой стороны уже разбитые белые скамеечки. На, на детской площадке очень много. перголы уже начинают приходить в негодность. И перила на мостике, который был сделан, тоже были оторваны, потому что... А ремонтируют сами жители. Есть рукастые мужчины, которые просто берут молоток, берут инструменты, идут и ремонтируют, потому что больно смотреть на то, что вот это все приходит в негодность. Нигде в парке света нет. Темень несусветная. Так что в отсутствие обещанных камер наблюдения и даже освещения в вечернее время вести контроль над общественным пространством пытаются активные граждане, по мере сил корректируя поведение отдыхающих. А вам лично приходилось делать замечания, как-то одергивать тех, кто очень не очень хорошо, не культурно себя ведет? Очень. Мы это делаем постоянно. Постоянно, но знаете, сейчас как-то. Ну, ну во-первых, пьяные компании. Вот здесь стоят столики, это для, для отдыха. но люди не умеют себя вести. Когда мы говорили про социальный контроль, он в том числе и сопричастное проектирование, это в том числе реализуется, потому что там потом будет проходить какая-то жизненная жизнь какая-то, да, там день пирожка, день там чего, ну, все время какая-то движуха. А если он просто как пространство, и там нет вот такой событийки, но чтобы такая, ну, то это не работает. Но чтобы была такая событийка, Нужно, чтобы люди этим занимались. То есть нам нужно либо давать эти парки в управление каким-то общественным организациям, или даже, может быть, частным лицам. Ну, вот как с пляжами происходит, например, плохо, но там хотя бы есть кто ответственный. Пока не было ответственных, комфорт этого обновленного сквера по достоинству оценил особый контингент. В этом году сквер Захарова стал просто звездой соцсетей, когда была куча публикаций, когда... Туристы, гости нашего города могли с утра по дороге на катер наблюдать здесь просто банальную ночлежку, когда 5-6 лавочек были э, заняты лицами э, с пониженной социальной ответственностью, я бы так назвал, с выхлопом и перегаром, и после уже э, резонанса в соцсетях э, начали тут э, приезжать сотрудники полиции, э, забирать данных личностей. На сегодняшний день понятно, что даже сотрудника полиции ты сюда не поставишь как часовым, который будет бдить 24 на 7. Крым, юг, походу все бомжи с России приехали сюда, и здесь и спят на лавочке, милицию постоянно вызываем. Милиция то может, то не может, они взяли, провели беседу и отпустили, грубо говоря. То, что сквер после реконструкции, по сути, долгое время был бесхозным и засыхал, создавало определенную атмосферу. Все курят, вот, пьяные спят. Это никому не нравится, не только мне. Вот. Все люди возмущаются. Пенсионеры приходят, хотят отдохнуть, посидеть, поговорить. Не имеют они такой возможности. Редко когда, чтобы лавки пустовали. До этого лавки все разбитые были, это ими все было разбито. Сейчас новые поставили, слава богу, и все держится. Нахимовский муниципалитет применил анкерные крепления для того, чтобы, ну, во-первых, скамейки не, дви... не двигали, как им вздумается. Сделали первую очередь эти реконструкции сквера Захарова. Ну, к сожалению, вот уже сколько времени, года 4 прошло. Вот Вторую очередь мы, к сожалению, так и не видим. Сейчас муниципалитет в рамках своих полномочий, появилась экономия после результатов торгов, у нас появились свободные относительно свободные денежки, и мы принято было решение муниципалитетам, чтобы здесь провести определенное зеленение. То, что высадили, пытаются уберечь при помощи ограждений. Осталось только одно ему прижиться и от вандалов уберечься, да? Да, Пока у него стоит, не очень. Ему, ему стоит единственное по весне укорениться нормально. И как он только по весне укореняется, он дает нормальный активный рост. Если бы в сквере были камеры наблюдения, это поубавило бы прыти у посягателей. Из корыстных целей э, с точки зрения воровства, банального воровства зеленых насаждений, или же просто по нетрезвому состоянию, Показать, кто как крут и тому подобное. Вообще, даже в проекте реконструкции сквера были камеры. Вот. Почему их не поставили, я не знаю. Камера наблюдения, она заставит блюстителей порядка смотреть, что там творится. И они будут реагировать. А так они что хотят, то и творят. Я пыталась с ними разговаривать, с, молод... с этими молодыми людьми. Они, знаете, они хамы настоящие. С ними невозможно разговаривать. Вот. Я думаю, что этот вопрос надо серьезно ставить. А как вам такая идея прозвучала, что если здесь там поймали хулиганов, то им 15 суток и убирать прямо на месте, где они хулиганили? Вот это было здорово. Почему-то раньше такое же было при, при Советском Он Союзе. Не напакостил, там Да, да, да, чтобы они были блющителем порядка. Раз не хотят нормально жить, пусть это убирают. На 15 суток пусть каждый листочек, как я, убирают. Психология преступления. Вандалы разрисовывают, демонстрируя свои художества ради того, чтобы это увидело как можно больше людей. Выход – лишить их аудитории, максимально быстро стирая метки. Таким образом, вандалы теряют мотивацию. Вот только очистить оперативно – еще та задачка, с которой уже столкнулись на новой благоустроенной территории в Любимовке. Вот качели с внутренней подсветкой, от которых дети в восторге. Как они качаются? Они дети у нас безумные, качаются аж туда. Вот видите, вот стойки, да? Бьются Бьют стойке, вот так, да? что и разбить ее могут. Уже много раз пытались, Я говорю, дети говорю, сломайте вам, делать ничего делать. И себя же и лишите да. этих качелей, да? да? Ну и разрисовывать, конечно, везде. Автограф мастера, да. Да. И вот там тоже такой же автограф. И там такой же автограф. вот. Один и тот же рисовал. Потому что текст один тот же написан, также и почерк тот же самый. Вот такой вот долин происходит. В свое время активная позиция жителей обеспечила победу в конкурсе. В преобразование пространства вложено 42 миллиона рублей. На месте ямы, отводившей воду от фундаментов домов, появилась такая красота. Обратились ко всем жителям, детям, взрослым, бабушкам, дедушкам, чтобы они сохраняли то, что было построено здесь. 11 камер наблюдения стоят. Одна проблема только что, они задействованы на департамент безопасности города, а у нас нет выхода на эти камеры. Поэтому мы не можем сразу оперативно отреагировать. Кто-то хулиганил, мы бы бы нашли. Необходимо все-таки проводить работу с нашей молодежью. В основных случаях, конечно, у нас были и люди пожилого возраста, задокументированы, вот, там, рисуют на лавочках. Но в основном это, конечно же, молодежь. Та, которая в сегодняшний момент не ценит то, что создает сегодня государство и город. Юноши, сейчас уже не помню, двое или трое, развлекались тем, что с баллончик с краской наносили там разного рода надписи на детских площадках. Ну, так э, штраф-то, понятно, был как бы, назначен, но самое главное, как все это восстановить. И вот в этот момент выясняется, что вот эта э, самая краска, она вообще-то не смывается. Хотя они действительно пришли, там с тряпочками попробовали это все дело оттереть, оно не оттирается. Там нужны или реагенты специальные, или в самом пиковом случае замена вот этого всего инвентаря. И, ну, если в нашем случае собственник, войдя, так скажем, в тяжелое положение родителей, не стал этого делать, но это чисто так сказать его право. А вообще-то там ущерб будет исчисляться ну, в том случае десятками тысяч рублей, а где-то, может быть, и сотнями. То есть это, в общем-то, не дешевое мероприятие. Даже одна единственная скамейка, она, если в смету заглянуть, стоит весьма ощутимых денег. И но это посерьезнее, чем даже велосипед купить. То есть они там будут слушать нас, смотреть. Я просто понимаю, что мы все равно их найдем. В любом случае, сейчас расширение камер довольно-таки хорошо позволяет рассмотреть лица спокойно. И самое интересное, я сейчас буду разговаривать, как это будет вообще выглядеть. Мы будем приходить в школу, допустим, если мы выявим такого человека, да, молодого, мы будем обговаривать с директором, как это будет обсуждать, то есть с классом, с классными руководителями, с, опять же говорю, с родительским комитетом действия того или иного подростка. Потому что сегодня это лавочка, завтра это машина, послезавтра это извините, тюрьма. Давайте как бы на начальной стадии человеку говорить о том, что это все-таки стыдно. Говорить по душам нацеленные наставники, которые с недавних пор ведут воспитательную работу с подростками. Работа наставников с несовершеннолетними правонарушителями, в том числе, она приносит положительный эффект. Почему? Потому что это человек, который всегда... Рядом с тобой. Ну, не в физическом смысле, что он, конечно, живет отдельно, само собой. Но к ним всегда можно обратиться. Всегда может помочь. Да, позвонить, встретиться. И важно понять, что наше безразличие поощряет вандализм. Да, около 1300 камер видеонаблюдения должны заработать на улицах Севастополя до конца года. Но и вовлеченность самих горожан, их посильный контроль за порядком, поможет уберечь городское имущество от разрушений, сохранив город белокаменным. Если есть возможность и информация о каких-то вандальных действиях в адрес городского имущества сообщения, Общать нам по телефону три семерки восемьсот либо в органы полиции.